Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкчейн, мы продолжаем проходить самую легендарную игру под названием ПОСТАЛ 2, и в прошлой серии мы уничтожали лагерь э, террористов мусульмане, так раз нам немного помогли военные, но конечно не знаю как помощь, они нас потом повязали и в тюрьму кинули. Так-то не знаю, как помощь считать или мы будем короче в этой серии им возможно мстить. и взорвем их нею базу всю и короче будет финал возможно в этой серии. Но это нам надо потрудиться очень сильно, чтобы он был очень сильно очень. Без вашего лайка я не обойдусь, потому что э, тут очень все серьезно реально. Я всем желаю приятного просмотра, садитесь поудобнее, мы сейчас будем о продолжать проходить, блин. А я кстати в прошлой серии этого не помню. Ух ты, а что это такое? Серьезно? Я помню, из -за мафии первая мерта там была такой, такой же обрез, нифига себе. Okay, так, либо у меня. Да не. Скорее ты башкой ударился тогда еще. Я Она тебя не прошла, а ты из больницы сбежал, дебил такой. Мне придется как-то. В смысле? Что? Что творится? Мне кажется, тут без э, дробаша не обойтись. Или без э, секатора, наши любимого. О, смотри, сразу разрубает всех пополам. И тебя шансов выжить нету. А, нет, есть. А голова-то осталась. Точно, надо... Голову сразу отрубать. А как я голову отрублю, вы что, угораете? Это невозможно. Шотган. А у меня нет дробаша, что ли? Шотган только есть. Прикольно! А что у меня а как я шотг... только же шотганом останусь? Так и мне шотган ну не поможет. Вот этот. Это обрез. Спасибо. Так, а куда мне идти-то? Что творится? Опана! Нормально. Я вернулся обратно? А что произошло вообще? Вот мне их надо было убить все-таки? Ладно, я ухожу. А чё произошло, я не понял <свист> Бляяяяяяяять <свист> Ну они кстати, умерли все Они дебилы, они друг друга подорвали если что Ух ты, -мо! Мужик там побежал, серьезный. Надо сваливать. Ой, дебил. Это на всякий случай. Гады. Да вообще капец, что творится-то, а? Это трэш. Я просто пробежал. Я никого не убил, потому что это бред. Автосейв, хорошо. Курилка, еще лучше даже. И то, что игра не вылетела, это ее просто замечательно. Но лучше не напоминать об этом, потому что игра это все запоминает. А что происходит? Вы что, вы сумасшедшие что ли? Они убили человека, и они прыгают и радуются. А, это не человек, это люди. Там совсем с ума посходили, что ли? Они людей убивают, вы чё? Вы тоже из вируса сдохли. Ну, морально сдохли, типа. И стали какие-то тоже придурочными. А, это зомби. А. Ну тогда ладно. Не... Ладно, ну все равно я, вы все равно придурочные, потому что вы сами по себя поубивали только что опять. Ну только зачем мы обратно уходим? Мы типа пришли, чтобы бомбу просто взять и все. А -а -а -а -а О, кстати, дробаш появился. На тебе подарочек. -а Спасибо. Взаим Взаимоотдача, короче, поняли, да? Короче, я ее убиваю, избавляю от боли вот этой всей жизни тупой, и, и зомбарской. Она мне дает покушать. И не умереть. Ну неплохо. Вот так-то. Лучше. А, она живая! Ну она уже никуда не приползет, конечно. Она загорит короче. Все, в мучениях. У, собакины. Ничего личного, но вам хана. Я не хотел вас убивать. Вы сами напросились. Вы сами напросились? Я что? Прям горю желанием вас убивать. Вы на меня летите вообще. Вы загорели Как вы живы, я не понял. О, здорово. А ты кто такой? Ты кто такой мужик так я не понял какой-то мужик не преследует Он дебил и чё я тебя убью все равно Ты понял Да что ты... Ау, ау! Молодец, сам себя подорвал. А, нет, ни хрена. Бред. Полный. А, меня еще камера трусит. Типа, чтобы я нормально не смог играть, да? Ну, это перебор, по-моему, пацаны. Вам не кажется, что это перебор уже? Куда не катилась, но камеру трусить, это уже не, не, никакие ворота не лезет Ладно еще мужик в этих дверях, ну, хотя страшно, но пойдет Что придурки? Вы что думаете, что я слепой не увижу гранату что ли? Но ну, я вижу, что она прилетела А вы дебилы реально Опа-на. А нет, они такие уже не дебилы. Они обходить умеют. Карлики сраные. Я сейчас ум умирать начну. У меня опять сердце трусится. А как перестать, если меня только это хилит и все, и спасает? Мне придется это курить. Да они, бляха, бессмертные все. Ооо, это надоели вы меня Серьезно Все? Там все закончились? Или там еще кто-то остался? You know. Все, мелкий, умирай Нет, тут ничего нету вроде А у меня, ну, да, у меня хп отнялось Конечно, я так и знал I feel better already. Лучше? Такой лучше. Теб... Ты сейчас умрешь, тебе лучше. Че это ножницы? Да пошли уже будут за лицевыми ножницами. они Нафиг мне не сдались вообще. Ножницы не давай. Зачем? Что я с ними сделаю вообще? Как? Так им же плевать не. Ну так, они без голов живут себе хорошо И прекрасно Ё-моё Моет не обращать внимания, просто обходить Ну пускай их себе живут дальше До свидания Чё, дождь? А, кассена, хорошо Фух, я думал, сейчас вылетит У меня просто на волоске всё держится Реально, чтобы вы понимали О, смотри, террористы опять В смысле? ЧЕГО? Какой не нравится? Какие аллилуйя, вам дебил? Вы, вы, вы, вы это дебил слушаете? Я его, вообще-то, таких тысяч убивал. О-о-о, хана мне. Они с ума сошли, из-за радиации. Реально. Он с ума сошел из-за того, что он дебил, его тоже в башку что-то шмальнули. Ой, зачем я их убил? Они могли мне помочь. Вот именно, все, она приплыли. Не, ну если я шмальну, шмальну вот это, то мы все умрем. А давай шмальнем. Таких дебилов меньше будет. Это ничего не не решило. А Как ты выжил? Так, вот это проще будет. Ух ты, ⁇ ё-моё, что вы натворили, да? Ну, убили, молодцы. А то он мне уже задрал. Что-то там бубнится все и Все его слушаются почему-то. Охренеть. Нормально. О! Еще один нашелся. Так да как вы выжили-то? Я вас всех убил. Вас убивали вообще столетиями. Почему вы живые до сих пор? В смысле? Вы, ну вы видели такое? Ну как так-то? Ну как он выжил-то? Их всех уже в тюрьму посадили, бляха. Они живые. На тебя там зомби нападают что. О, дебил. Ну, местные борются с зомбарями по-своему. Коктейлями молотом, почему бы и нет? Кому-то телефон звонит. Ну тут трэш вообще полный творится. Вот несколько серий назад все только начиналось. А. А сюда можно заходить? Ну, скажем, что да. О, хорошо даже. О! Молотова, ничего себе. Хорошо живете, я так скажу вам. Правда, тут не скажу, что хорошо прям. Ну а так неплохо. Мы <coughs> по запасам. Реально, это походу из-за радиации, скорее всего. Здорово, мужик, ч ты? что ты бежишь? Она тебе украла 5 гривен? Ну, все понятно. О, с розами идет Аллах малах давай, умирай а, Ну, в принципе, тут жизнь своей, своей чередом идет, в принципе Ну, а я, в принципе, тоже А куда я пошел, кстати? А зачем я сюда пошел? Так, а что делать? Куда идти-то? Ну, серьезно Мне туда, наверное, налево Ай, стопа, я отсюда разве не пришел? Я реально запутался. Это больница. Она сгорает уже два дня почему-то, не горит. Два дня горит, горит, горит, горит, так и не загорит. Вообще хрень какая-то. Да чего вы творите? Зачем да вы людей убиваете? Убивайте зомби, люди, они как бы еще люди, пока что. Ну если вы будете вот так вот. А, о, Аллах опять. Мусульмане, бляха, Аллахи. А чё Аллахи-то? Аллахи это же Аллах это же бог. Что-то я уже тоже как-то стран. Ну ладно, в принципе, Аллахи Малахи, ну. Мусульмане. Какая разница? Это одни и те же люди. Ого. Не, ну неплохо хотя бы, что военные меня не трогают уже. Про... потому что. В прошлой серии. А, дебил. В прошлой серии, потому что просто они меня вообще ненавидели. убивают. убивали. Бля, а чё зомби такие стали сильные? Так, пацаны, давайте не убивайте. Что за хрень? А, ему же какая разница, точно, я забыл. Тут надо дробашом уже. Но у меня дробаша нету. Вот и всё, вот я про и говорил. Ой, блин, а Со всех сторон идут... Говнории. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, это не я, я, я, я ничего не делал. Так почему вы меня убиваете? За что? Я вам помогал. Они, короче, все с ума посходили, реально. Они сейчас зомбарями тоже станут в скором времени. Блин, там оружие это хрена? Нет. Ой, а кто это? А кто меня шмаляет? Тут же никого тут толком-то и не осталось. Они тоже плюются какой-то ядом. наоборот что вы творите? Они, короче, модифицируются. Слышь. Ты что делаешь? Разота такая. Там телефон звонит, иди ответь. Ага, конечно. О, он ли? Он ли дебил? Умри. Да не умирают они! Я, походу, в центр лаборатории иду, их 16, ё-моё, шо я творю? Ну я бессмертный, походу, вообще. Да умри ты! Мозг сраный. Нет у вас мозгов, ясно? А, типа он тут спал. А, тут лабораторию у вас проходит. Ну ща я по башке вам подаю, бляха будете вы знать мне как тут <смех> творите какую то дичь на нахуй на бля. все вы все умрете ясно зомбарятина е все так это же офигенно Ч ты куда ты рванул не понял Ч ты блюешь иди в больницу а как ты вообще? Он что, по лестнице лазить умеет? Нормально. Ого. Так, хилка у мне... Хилка мне пригодится. Очень сильно. Там телефон звонит. Вы в курсе? Сколько он будет звонить? часа или это только у нас такая хрень творится типа, в других городах все нормально реально что-то звонит а я не могу ответить я даже не знаю где звонит так-то ссоре не могу ничего сделать ничего помочь не могу Вы все умрете на жаль какая печальная судьба будет ваша Ладно, стой, я не буду тебя трогать. О, даже менты зомбарями стали, а как? Так, что творится? Что происходит? Я ничего не понимаю! Я не вижу, я не. Ш... Я вообще в шоке, что происходит. Я, ни... я ничего не вижу, я как будто просто вслепую иду куда-то. Круто Это зомбари? Ну, мужик, тебе не повезло, тебе просто наполовину от хрена начали. Блин, а куда-то ползу какую-то тьму. Я вообще не понимаю. Вообще страшно. Вы понимаете, как страшно ночью в это играть? А я ночью играю. Это вообще бред. Это еще, походу дофига до финала. Пацаны, вам помочь? Ну, дебилы, а могли сотрудничать, ну А могли бы реально сотрудничать И, возможно, бы выбрались Мозгов не хватило все-таки, да? Ой, на них это не действует Я забыл Вот именно, что факт А что на них действует? Подожди Ай, бляха, я умираю я забыл, что на них действует вообще курить. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Откуда они вышли-то вообще? В смысле? В смысле, они с воздуха появились или что? Как это понимать-то? Так, а что делать-то? Ни хрена себе. Вот это поворот. Бежим. Боже, бежим! Пускай не разбирается с зомбарями. Удачи им! чизы чизы зачем я сюда иду вообще я что-то по-моему какого то бозу убивал капец и без сохранения все это играю вообще капец ну что творится то а? а, а, а, а в смысле там дыра какая-то уже образовалась Понравится. Да Фин Сочи помер! Ты че? Дура не взорвалась. Да она и так взорвется сейчас. Да она взорвется сейчас, я знаю. Гибил, ну все, ну ему хана, ну конечно. Конечно, ну все. В смысле? Куда ты пошел? Чего? Чампа? А че за чамп? Не понял. А что за чамп? Я не понял. Серьезно. Какой чамп? Чамп. Чампунь? Шампунь? Что за? Я не понимаю. Что за чамп? В смысле? Дождь пошел внезапно. Что-то мне это все не нравится, если честно. Какой-то чамп. О, пончики. О, смотри, там кого-то создают. Это, походу... А, это этот... Той, мент, точно. Тут ментации сдают, короче. Вот это да. Чё, <соцентричный> в тюрягу пришел? Зачем? Тебе что, мало было сидеть? Ну ладно, пошли, в принципе. Но если надо чампа найти, то это не проблема, конечно. А, экзамен... Эк, Экзаменишь... Рум. А, экзамены типа, или что? какие экзамены, в смысле? Это же не универ. Что за бред? Какие экзамены, в смысле? Это тюрьма универа? Не, ну возможно. А, -а, -а, а там закрыто. Хорошо. Тогда мы обойдем через низ. Ч это такое? Это парши какие-то. А, ну возможно это реально какая-то там Биологическая уни Университет, университет какой-то биологический Ну тут дофига аптечек, кстати Это странно Очень много Патрончика Что это было? меня ящики шмальнули Или что? Подожди, что это было сейчас? Как меня в ящике сами меня по себе шмальнули. Это нормально считается. Не, пошли вы в жопу ящики. Мне какие-то опасные. Мне что-то уже не нравится это все, Затея вся эта плохая. Ну круто, да? Вот так вот сюда приходить на секатором на задание. ни хрена себе. За собаки на защите? Что происходит у вас тут? Или вы тут совсем с ума подсходили? странные, блин, БДСМщики. Что происходит? Мужик, ты с ума сошел опять? Деревья чиной Пушистик. Бляха. Что это за дебил? Извращенцы. Ты... Извращенец, в смысле? Убивай его! Тут как. Почему собаки в, в... в одежде к... в... стриптизеров? Что за бред? Не хана. Хотя нет, вроде нет. А, ну это же просто же кожа начинается. Началось. Началось. Опять. Сколько можно уже, а? Пиццу. А можно пиццу взять? А, это собачья на еда для собак ну я соб... для я кошачу какую-то хрень ел в принципе я и пожирую и в принципе это -мо давайте не надо ну хотя бы по одному давайте да умри ты ну мразь! мне придется шмалять вы сами доигрались Сами доигрались. Я не я я не знаю почему. Ну же игра жестокая, вы сами понимаете, да? только что вот, вот, приходится вот такое сделать Нифига себе! Я даже я раньше не думал, что настолько хорошая вот эта вот пушка. Я думал фигня фигня. Всегда секатором ходил, ну и буду ходить. Мне он больше нравится. Опять собаки, ну вы сраные, бляха деревенщина вот кроме собак никого нету. С ума сошел кот. Да, интересненько. Опа. Опять! Опять собаки. Даже несколько. Да вы что, угорайте что ли надо мной? Пошли вон! Пошел вон, котяра! Блин, убивать мне еще будет этот Катимон. О, бесплатная хилка! Неплохо, ну хотя бы живем так раз на них А как иначе-то? О, нифига себе, хорошо Нет, я, я больше вам не доверяю Вы будете у меня умирать, ясно? Нет, нет, нет, так у них пойдет дело Так дело не пойдет никуда Ну ни хрена себе. Да сколько у вас этих собак? Надоели эти деревенщины. Ну сколько у вас тут все? Деревенщины, террористы, военные, бляха, зомбари, ну сколько можно-то, а? Да блин, вообще задрали, все против меня. Это все из-за игр что ли? Я не понимаю. Это чего они меня так ненавидятся? Да, ну, по-моему, это хуже идеи. Можно сразу ножницы брать, и все. В чем проблема? Ё-моё. Ни хрена себе! Ooh, да мне хана? Да что творится-то, а? Сваливаем. А как иначе-то? Охренеть! Что вы тут натворили-то, а? взяли превратили в тюрьму какой-то беспорядок вообще Уго, нормально бежит куда ты побежал придурок он должен был вообще не бежать он должен был идти с пешком не игра сломалась все полностью ну чё ты смотришь о нормально о хана ему короче тебе хана мужик теряйте да мне тоже так кажется о, нифига себе. О, собаки на Вернулся, собаки наш. Охренеть. Что это сейчас было? А, это на... Это, это Чамп, это вот этот собаки наш, серьезно. Он меня все время убивал, кусал. Мы за Чампом пришли, серьезно. А как он вообще... А как он сюда по по по появился, в смысле? Чамп. хрена себе красавец ты вообще молодец я тебя ненавидел раньше ну потому что ты реально трэш творил а сейчас ты вообще молодец О, тут везде гробы уже лезают. походу все плохо в городе просто капец что на творить что происходит кто меня шмаляет ну бусора подошли Сейчас вас всех порвет Чамп, давай, рви их всех На куски, как ты умеешь Давай, Чамп Чампик, Чампик, ты где? В смысле? Чампик Тут какой-то дебил с косой идет Чампик, ты где? Что, застрял, что ли? Чампик, ты что, вообще с ума сошел? Давай, помогай Ой, всех поубивал но это я случайно, я не хотел. Все, финал. Что ты делаешь? Что ты людей убиваешь? Почему собакин не, не помогает? Где собакин мой? А вот он стоит. Что ты смотришь на нее? Убивай его <свист> Чего Чамп не, Вообще не помогает мне что то как-то странно Ну тогда у меня спас в касцене, А тут уже не хочет Не, я не полезу, ты че, это же бред Серьезно, придется? Ну Чамп же не сможет по лестнице, у него лапки Ладно <свист> Полезли, в принципе, а что делать? У нас вариантов-то и нету особо либо лезть, либо все. Либо ты не сможешь пройти игру. Да просто раскласть мне башку. Как нифиг делать. Нормально, я думал, сейчас упадет. Нифига себе, меня еще путь такой ждет длинный. Ну дофига реально работы еще. Даже больше, чем я думал. Мужик, что ты блюёшь? Чё? Шо Е, ты должен тушиться. Е, Е. Шо Е, -е? Ты нормальный вообще, нет? Тут бом бомбардировка. Хотя ее это не смутило вообще. Нормально бомбардировка была сейчас, а им плевать. Где-то Чамп наш. Ни хрена себе. Да вы дебилы, по-моему, немножко. Даже множко, дебилы. Чего вы сами себя подрываете? Ох ты, ё-моё. пчамп, ты где? Куда он исчез? Бляха, в смысле с ракетой? Ты что делаешь, дядя? Ты где ракету взял, ученый? Он все-таки даже зомби, он и то умный. Взял ракету где-то нашел. Охренеть. Вот это нежданчик. Не, но ну этот вроде без ничего. Ч, зомби будет сейчас меня с ракетой шмалять? Нет, вроде бы Ой. Так. Пошел нахрен, дядя. Вс ⁇ Чисто? Надеюсь. Или грязно? Чуть-чуть. Опа, на это кто? Это не зомби. Это не зомби. Зомби не могут оружие. Это ананисты какие-то, в смысле? Дебилы. Дебилы это, короче, обыкновенные. А чамп нас, наш, кстати, исчез. Куда-то. Может он сдох уже? Не выдержал, бедный, или что? Что ты делаешь? что ты Опять он за свое, за старое взялся. Блин, а мне там дофига еще? Капец! Тут, наверное, даже до следующей серии придется растягивать. Мне кажется. Так короче. че я с вами возякую? Кто ты? Ты дебил. В смысле, А мне там чуть-чуть реально осталось, буквально. А чамп исчез. Почему-то, не знаю. Решил свалить, походу. Вот так вот. Бросил меня, бляха. Ну почему? чем он такой плохой, а? Мне сейчас сердце разорвется, ты умрешь. Ого, а че, сломо. сломо? прямо все. На... ох ни хрена себе тут Damn. что творится надо сваливать отсюда все сваливаем я не хочу больше это терпеть сколько тут еще так да что за путь он бесконечный что ли а, а, а что там наша машина была и фургон в смысле? Что происходит у него? Где он вообще находится? Давай все-таки приходи в себя, реально. Что творится у тебя в башке? Вообще бред какой, о Кто а, это? Королл зомби маг. Я Майк Джекошерный больной кровью, зомби бешенства. Охренеть lost... Какого дизайнера совсем сихла Ну как и у тебя Серьезно мне с ним придется драться? А все мне не получится ничего В смысле? А ему плевать Мы <laughs> Я не хочу с ним драться Нет. Все полегли Да ну нафиг А что делать то? А как его убивать-то? Офигеть! Так это же невозможно! А в смысле? Что за бред? Как его убивать? Как его убивать? В смысле? Что за приколы? Да иди ты в жопу! Действительно! Как я тебя убивать должен? По тапкам стрелять? Я не понимаю У него вообще плевать ему Вот радиоактивные хрени тебе... А ему плевать Охренеть Да ему вообще насрать на нее. Я вообще в шоке. Как не его убивать-то? Как его убивать? В смысле? я его убивал, блин, вообще. Он, кстати, у меня выключен микрофон, если что, был все время. Как, реально у меня микрофон выключен был? Я, я, типа, думал, что игру закончил. Короче, я вот это все и без звука все убивал. Ну, короче, расскажу, как я его убивал. Сначала я убивал его, ну, обычно дробашом, и потом пистолетом. Ну, короче, я его ничего не брал. Я решил уже топором в конце зарубать его, и получилось. Реально. По сути, он должен был сдохнуть от э -э дробаша, но он не сдох не ну реально игра реально легендарно все это просто не обговаривается Эх, капец свои сложности были реально с этими аллахами малахами я офигею сколько мы прошли с ними намучились да вот с этими яйцами жопами. ну капец реально но мы это сделали мы молодцы мы прошли эту легендарную игру все таки следующий я не знаю мы сейчас я уже хочу hello neighbor пройти там тоже немного осталось не знаю, будем другую какую-то игру проходить. Обзорчик сделаем, думаю. Почему бы и нет, да, реально? Сделать какой-то обзорчик. В принципе, предлагайте свои идеи игры. Ну ладно, давайте пропустим это... А нельзя пропустить? А типа это что бесконечно будет, что ли? Ну окей, ладно. Пускай играет, ну в принципе, меня слышно, надеюсь, и там не так сильно. Ну все. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать не мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео. Вступайте, покупайте. Я всем желаю удачи. Встретимся в следующих сериях, в следующих прохождениях, в других в следующих обзорах, возможно. И всем пока-пока.